Всем привет! С вами был Овц Михаил, канал Дом Вердном. И сегодня хочу рассказать об опыте, нашем опыте использования очистителей воздуха Xiaomi 3C и 3H на протяжении полугода. Буквально полгода прошло с момента их покупки и первого включения. Неделю назад очиститель 3H, который стоит у нас в гостиной площадью 50 квадратных метров плюс перегородка отсутствующая перегородка на второй этаж то есть воздушный объем гораздо больше неделю назад он начал ругаться что ресурс фильтра картриджа закончился но тем не менее он работает очиститель 3c который стоит у нас в спальне площадью 20 где-то 22 квадратных метра плюс 11 гардероб с открытой дверью всегда находится соответственно 30-35 получается суммарная площадь сегодня показывает, что ресурс 0% остался один день, соответственно картриджа у нас хватило на полгода сегодня хочу вскрыть я их еще не вскрывал, буквально один раз за все эти полгода вскрывал, смотрел. Сегодня будет для меня также новостью увидеть, в каком они состоянии. И хочу поэкспериментировать, пропылесосить картриджи и посмотреть, как отреагирует на это программа Mi Home, Какой ресурс она после этого покажет. С такими картриджами, как сейчас, фильтры работают. Поставим... 3C на полную мощность, чтобы убедиться. И 3H. 3H и 3C наоборот. Работают. То есть даже при ресур... исчерпанном ресурсе картриджей они продолжают работать. Что могу сказать по опыту использования за эти полгода. Фильтр. Начну с 3H, который стоит у нас в гостиной. На него, наверное, вся нагрузка приходится, потому что здесь кухня, столовая, гостиная. Все объединено в одну зону. И э, очень хорошо реагирует, в кавычках хорошо, то есть э, реагирует на всевозможные кулинарные произведения э, готовки. Соответственно, он начинает в автоматическом режиме, если работает, поднимается показатель уровня загрязненности, соответственно, включается сильнее. Именно вот почему-то, когда кулинарные какие-то идут, приготовление не просто приготовление еды, а именно выпечка, не знаю, с чем это связано, Заметили, что, кстати, в этом сезоне отопительном мы впервые зажгли камин. То есть установили, зажгли. Хоть я его и обжигал на улице, в свое время неоднократно три раза обжигал, чтобы имеющиеся какие-либо... Последствия технической краски на камине при обжиге не выделялись здесь в доме. На улице обжигал три раза. В доме при первом запуске очиститель, который 3H, который находится здесь, зашкаливал, то есть он показывал долгое время 600 единиц максимальные. Соответственно, на втором этаже, который в спальне, он также дублировал, но ну, не 600, но близко тоже несколько сотен показывал. Чувствовалось чисто физически, нам чувствовалось, что есть какой-то незначительный аромат, в кавычках, от работы камина, но не критично, хотя очистители ругались и показывали, что воздух отравлен, отравлен. При дальнейших использованиях показатель загрязнения, при использовании камина, показатель загрязнения уже снижался. Он доходил сначала 300, в следующий раз уже до 200, в следующий 150. Нам уже не чувствовалось ничего, а вот они оба все это видели и успешно справлялись со своей задачей, очищали воздух. По интенсивности работе в основном стоят в автоматическом режиме когда уходим из дома когда никого нет дома я включаю удаленно полную мощность если не забываю конечно же для более такой интенсивной очистки соответственно в спальне очиститель который работает у нас он не подвержен никаким дополнительным нагрузкам загрязнениям он просто очищает воздух поэтому у него показатели близкие к идеальным всегда Сейчас, кстати, в духовке запекалась у нас еда. Соответственно, вот показатели чуть-чуть не единицы. Соответственно, 3H, которые уже ругаются на то, что фильтр исчерпал свой ресурс, периодически загорается красным и показывает, напоминает нам об этом. Ну а теперь давайте вскроем. И посмотрим, что же представляют из себя картриджи очистителей спустя полгода использования. Очиститель 3H у нас открывается, напоминаю, сзади. Катастрофа, сразу могу сказать вам. Аккуратно достаем. И очиститель 3C у нас открывается путем съем подъема внешней части очистителя. Тоже довольно-таки мохнатый. Видно, что очистителю 3H, который стоит в гостиной, досталось значительно сильней шерсть, пыль на площади всего очистителя. 3c, который находится в спальне, тоже подвержен загрязнению. Ну а теперь перейдем к испытаниям пылесосом, как отреагирует на это у нас приложение. Учитывая структуру хепа фильтров которые также являются компонентом картриджа, необходимо аккуратно пылесосить, может быть, даже не в полную мощность, сам внешний фильтр, чтобы не повредить ячеистую структуру хепофильтра. фильтра Итак, приступаем. Итак, подводя итоги экспериментов, вы сами видели, в каком состоянии находятся фильтры, они реально работают. Я не могу сказать, что пыли в доме стало меньше, в принципе она есть, она никуда не делась, но количество пыли, задерживают, которую задерживают фильтры, тоже огромное. Пыли, шерсти... Особенно будет полезно для аллергиков, у кого проблемы с дыхательными путями. Итак, эксперименты. Пропылесосил картриджи, система на это никак не отреагировала. Также показывает, что этому 0 дней осталось, этому 3C остался один день. Еще один эксперимент в процессе сборки: я поменял картриджи местами, так как изначально 3H очиститель шел с картриджем. AirFit чипом, то есть он отслеживает еще как-то по чипу состояние картриджа. Я их поменял местами. В 3C по умолчанию от производителя стоял обычный картридж без этого AirFit чипа. Соответственно, 3H с картриджем без AirFit чипа ругался, что установите официальный картридж. А этому было без разницы. То есть 3C может использовать картриджи любые с чипом без, 3H рекомендуется использовать с чипом. Хотя работают они и... С чипом, без чипа, одинаково работают, управляются через приложение, выбирают определенную мощность в зависимости от загрязнения воздуха. И даже сейчас, когда картриджи, на первый взгляд, пропылесошены чисты, но мы не знаем, насколько загрязнены вторые два фильтра, помимо механического, они также работают, очищают воздух. Насколько эффективно, не могу сказать. Посмотрим, как... Пойдут дальше дела. Пока еще пару месяцев заменять фильтр не планирую. Посмотрю на их работу вот с имеющимся от пылесошным фильтром. И у нас остался еще один очиститель 3 c который находится у нас в деревне. Перейдем к нему. Ну вот и деревенский фильтр. Который также работает уже 5 месяцев. Есть также пыль, незначительные куски. Конечно, не сравнится с тем, что у нас в городе на двух очистителях. Соответственно, делаем вывод. За городом жить гораздо чище, экологичнее воздух. Но, тем не менее, очистителем лучше пользоваться. Веду наблюдение дальше. И экстренное включение Саратов, сегодня 29 июля, и заметил, что уже где-то 4-5 день на ночь открываем окна, выключаем кондиционеры, и на утро при открытых окнах оба очистителя показывают 10-15 единиц загрязнения воздуха. Стоит закрыть окна и включить кондиционеры, как э, значение опускается сразу до минимального единицы. Что на улице? Ветра вроде нету, чтобы э, гонял пылевые бури. Непонятно. Наблюдаю дальше.